Тики, я так рад, что я тебе... Так, уберем от Бражника, давайте. Ну что, Бражник? Теперь ну я что? трансформируюсь в мистера Бага. И... А откуда собрал? Мы уничтожим, с помощью супершанса мне он поможет, мы уничтожим вот это каменное сердце. Так. Тики. Снова... Блин, у меня нет а еды для Тики. Ладно, не знаю. Каменное сердце... Или нет? Или да нет? Да я нет? сейчас как шесть, разозлюсь. Так, 6 тысяч снять. Шесть не надо тысяч. Тысяч. Так, ладно, вы пока справляйтесь, да, я вот пока попробую стоит. найти этого гада. Господи. Капец, что тут происходит. А, а, что? Почему тут сломано? Так. Ага, увидел. Как же ты меня задолбал? Ура! А, 4? еще один! Чики! Привет! А, а, что ты тут делаешь? Давай! Неужели я в своем талисмане? В атаку! А теперь... А -а -а! Супер шанс! Давай, что? Да! Да! В атаку! Давайте его. выпала. Так, из Ой. Так, что мы сделаем? Мы его забираем. Так, а теперь я а, уничтожу, а, уничтожу я. каменное сердце. Бел? Уйдите! Ну давай Бел? каменное сердце. На! О, мой супер шанс классный. А теперь О, привет. пора привет. изгнать демона. Че их два было? Потому что вы Давай. его убивали, и он регенерировался, и из него больше демонов выпадало. И что, теперь да? мне суть использует чудесный не мистер Баг, и тогда. Че ты что? все? Молодец, ты меня убил. Все забудут. Все забудем, да? И тогда. А нет. Нет, давайте перед чудесным мистером Багом попьем чай в доме что? Адриана. А, а ты с нами? Ладно. А? Бражника нет, жаль. Но мы его найдем. Боже, боже, Все, боже. заходим на чай. Я де трансформируюсь. Привет, Аль. Садимся на чай. Ладно. Так, вот, на. Вот вам, вот. Понятно. Не особо Я да то все забрал. Жадина. <мывая> все, у меня осталось. Да, да, да, да. мне мне Дай мне. Мне надо О, будет. Дай Найти бражника. В общем, сам трансформируется. Эх, я проиграл. Я неудачник. Танцую, потому что мой план провалился, хотя я хвастался. Я гнов и очкобус люблю. Да, Мы не услышали. Еще раз, мы не услышали, бражник. Ну-ка еще раз. Люблю игры бонитовые палочки. Я люблю, когда корейка обмазывается маслом. Я тупой и наглый, и люблю и уважаю Лего, он мой повелитель. Так. Я Все вражник свободен, танцуй, танцуй, вражник тебе. Кему? Подруби. Я свободен, свободен. Как хорошо, что мой мистер Бак, исправит, и мы не будем знать твою личность, урод. Стой. Стой. Чё, так, вс, ог... все, Дайте большую палочку. Я на ней покушу. Так, все, дискотека уфа окончена. Отдал пластику. вы <соспит> задолбали. <просто> <соспит> Дискотеку. Ломали систему. <соспит> Выруби. На... Не, писатели. ну топки. Да, топ -топ. Так, все, ребят. Теперь... Пора все исправлять. Чтобы все, все, все, забыли, люди. И... Я, не... Я так добью. Супер шанс! А всё, теперь вы не будете знать? Моя личность исправится все починится всем. кризис Дайте пропадет на И вы не будете знать мою личность, вы не будете знать наши личности. Талисманы все вернутся, как было все раньше, и пропадут все вот это несчастье. Чудесный. Не надо, ты а ну, давайте у меня, я тебе скажу сколько, у меня 7 миллионов, это все пропадет. У Меня шестьдесят тысяч удивило, что Это все пропадет. Чудесный Таня Последние слова, хорошо, последние слова. Давайте. Последние. Вы все забудете. Извините. Так убей. надо, так надо, убей, извините. Убей. Чудесный, чудесный. Вы что Чудесный. Последние слова, ребят, последние слова, все, последние Нет, слова. Надо. Будет все как раньше, все, ребят, надо чудесный, чудесный. Что что понять вас, стой, тихо, помолчали. Что у нас вас понять? Да. Ты что, дебил? Ты что нас убьешь? Да. Нас мы это, при... Че... это прикольно то, что вы, мы все знали наши личности. Да, прикольно то, что случилась такая ситуация. Да, мы повеселились и все такое. Но надо возвращать, как было раньше. Я умру, что ли? Нет. Раньше... Ты уже да, умер, я, дед. Я надо возвращать все рано. Никто ни... ничего не пропадет. Просто испадет да, кризис. Uh, не будете знать наши личности, героев, всех, всех я до единого. Умру. Я тоже умру. Нет, все, а мы забудем я... все личности, я... будут знать только я все свою, свою, личность. свою личность. Мою личность и так как раз, не, не, будет. не будет, бражника личность знать никто не будет, ничего не будет. Поэтому и все вещи, которые были вот в этом путешествии, все пропадут. Чудесный... Нет, дед, ты с ума нет. зашел. <с так, нет, все, нет, мне хорошо, пора. Нет, так, нет, надо нет, на этот нет, срочно на шар, пока он здесь еще. Дед Все, в бал вы никак не попадете, поэтому мы сейчас быстренько. Все чудесный мистер Ба.